наш огород засеян седиратами ячмень совсом зашли бурно хорошо здесь латки не засеянные есть где поздние росли культуры здесь мы просто внесем перегной перед похотой навоз вот. Там распахано Уже под чеснок И под зимний лук Ну а здесь сидираты перепашем Когда начнутся морозцы Уже постоянные Вот здесь Пасется наше хозяйство Не знаю правильно мы делаем Или нет Но все не съедят Что-то останется и в земле и вот я еще хочу что показать. Вот неравномерно плодородная земля у нас на участке. Вот здесь видно, какие на плодородной земле сидираты повырастали. Это почти в колено. И здесь тоже так. А вот сейчас я покажу участок земли на котором неплодородная земля. Там вообще не растет ничего. Вот начинается убитая земля. Здесь сидираты желтые, мелкие. И редко повсходили. Такая же история и вот здесь. Там у нас рос арахис. Мы выкопали его поздно. Внесем какой-нибудь перегной на ту латочку. А здесь придется, наверное, дополнительно к седиратам вносить тоже навоз, какие-то удобрения. Потому что компост, может быть, у меня есть. Потому что здесь кусок земли неплодородный абсолютно. И на этой стороне вот пошло. А там вдали я сейчас подойду ближе. Росли у нас бобовые, и вот там, где посадили на месте бобовых, вот смотрите, идет полоска неплодородной земли, вот идет, идет, идет, а там вот отличается. Здесь росли бобовые культуры, фасоль и горох, и смотрите, что здесь после бобовых такой участочек получился обновилась земля, стала более плодородной. Может быть, это временно, не знаю. Но со временем тоже здесь перепашем, внесем что-нибудь, какой-то компост. И вот здесь по дорожку росли бобовые. Видите, какая-то здесь зелень. И вот дорожка, и начинаются такие же самые э, ячмени и овес, но только уже на обычной земле. Здесь у нас были кабачки и э, бахча. И вот по эти поры, вот видно, резко здесь вот бобовые заканчиваются, и пошли... Здесь росла кукуруза. Вот смотрите. Какая граница. Четкая прям. Ну, говорят, что бобовые дают азот в почву. Видите? Дальше была кукуруза. Вот такой вот у нас участочек. Когда постоянные заморозки начнутся, тогда попробую мотоблок культивировать э, так. Не, если получится, не буду косить. Если не получится, будет наматывать на фрезы Тогда придется покосить, подождать дня 3-4, чтобы немножко подвяло, и перекультивировать. Ну а уточки пасутся с удовольствием. Сейчас нигде никакой зелени нету, и здесь им пастбище. А вот какая-то еще живность выкопала мне посреди сидиратов яму. Ну а что ж тут такое? На нору не похоже. Это, наверное, какая-то собака, мышь искала. Вот... и все конец съемки